Значит, утром фараон просыпается, сон этот, бывает же сны забываются, бывает вот, ой, какой сон, снился, да, такой вот, а не помнишь, что там приснилось, бывает такое, но это нормально, это даже говорят, даже, вот, хорошо. даже хорошо, когда ты не, не помнишь сны, это признак, что ты, ну, когда помнишь сны, это значит плохо ты спишь, неглубокий сон. Вот. А если сын, э, снов нет или сон был, но ну, ты не помнишь, это нормально. А вот этот э, сон, э, значит, э, все-таки он вспоминается. И не только вспоминается, он, он в смущении. Потому что, ну, непонятно, как вообще-то представить, да, такая э, фантастическая картина. Толстые, значит, коровы выходят, пасутся э, в тростнике. Там. Ну, там я даже не останавливаюсь с вами на частностях, там на берегу реки некоторые там переводят как в тростнике но вот, на месте болотном то есть смысл тот что они тут около берега пасутся потом выходят оттуда же худые они кстати в египте это вот реальность египта они много там же жарко они проводят в воде много или прям там плавают выходят здесь пасутся вот, то есть от, от жары спасаются выходят худые их пожирают вообще ну где это видно даже придумать-то трудно, правда? Это уж какие-то такие изощренные умы художественные могут придумать. Вот. А потом колосси. Ну, колосси попроще, ну тоже, что то колосси, чтобы пожирали друг друга, ну, тоже это надо тоже додуматься. Да. Какой-то такой сюрреализм уже. Ну, вот. И э, к тому же он все-таки э, э, религиозный человек, пусть это языческая культура, но нерелигиозных государств их не бывало до вот собственно говоря до новейшего времени ну, уже там французская революция да но это у них там были какие-то религиозные формы они же заменили христианство вот этим культом свобода равенства братства у них там были жертвенники свободы и там ну, такие конечно парадигмы, но все равно вот какой-то культ они представляли а ну да вообще-то и на самом деле можно сказать что ссср это первый такой вот действительно широкий пример того как государство пытается вне культа вне религии существовать но если мы вспомним и подумаем мы увидим что все атрибуты культа они сохранялись и религиозного такого какого-то мировоззрения учения потому что вместо троицы был там карл марс ленина они так значит в профиль описались обычно значит Ленин говорил, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить значит был ритуал особенный и были демонстрации вместо крестных ходов да, были там ну, храмов не было был какой-нибудь дворец съездов дома культуры, которые были храмами искусства место там вместо мощей вот и Мумия там Ленина, да, как-то э, в 18 по-моему, га... нет, в каком 18-м, он же умер, в 24 а Патриарх умер в 25 -м. И вот где-то вот промежуток 24-25 залила Мавзолей э, этим, он сначала был деревянный, э, канализацию прорвало, там все затопило. Канализацию эти мощи ленинские, они там в этом, в канализации они плавали. И Патриарх Тихон сказал, ну, по мощам елей. По мощам и елей. Вот. Но вот эти атрибуты, они были там, значит, какой-то ритуал, опять же, вот то, что сейчас у нас осталось, вечный огонь, да, какие-то вот тоже из того времени. Вот. Ну, а тогда это был это языческий культ. Фараон, он сам был обожествлен, конечно, ему поклонялись. Но и он был сам религиозен и понимал, что сны – это вот не так просто. Тем более, два сна. Это Иосиф тут говорил, говорит позже, когда толкует, что дважды сон значит, был показан, это свидетельство того, что он исполнится. И все так и думали, что дважды, и это вот уже… Точно. Ну, один там, как случайно, там что-то, а два раза на одну тему. Как говорится, два в одно место там снаряд не упадает в одну воронку дважды не падает, да? Вот. И он смущается и призывает, сказано здесь, всех волхвов Египта и всех мудрецов его. Волхвы, они были такой кастой и значит... Правящие, аристократии, там все это было в древнем обществе соединено, и э, правление государственное, и значит, жреческое, они были своего рода тоже там министрами, э, толкователями. А вот эти вот волхвы, это был э, термин э, Хартумим, э, значит здесь вот на месте волхов использован термин э, Хартумим. И э, в греческом э, он переведен как иерограмматес. Иерограмматес, то есть, это священно-грамматики. Это специалисты по объяснению иероглифов, поскольку многие говорят, что во сне явно темы иероглифов. Потому что среди. Ну я посмотрел, там, то есть, да, у, у египтян были вот эти иероглифы корова. Колос, то есть такие иероглифы, ну это распространенные такие понятия, они часто самые простейшие, входят в иероглифы. И э, фараон в, в числе первых при, приглашает специалистов по толкованию вот иероглифов, знаков. Ну и мудрецов всех, в общем-то, связанных как-то с какими-то знаниями, э, тут э, непонятно, видимо, в таком широком значении мудрецов. Мы помним, что когда хлебодары и Виночерпий томились в темнице, им были э, сны да, показаны, то они говорят, мы не имеем, кто бы нам мог растолковать. А это, а то имеет. У него целый там несколько э, видов, так сказать, толкователей, э, э, которые, вот жрецы, они там делились на три, на три группы, и среди них были вот это иерограммотеи, которые занимались, правда, и колдовством, и прочим. У них все это было в купе. И, казалось бы, вот он ждет, что вот эти специалисты, они все тут и объяснят, как бы по сонникам, по своим символам, знакам. И толкователи говорят, удивительно, что они не, не объяснили. Потому что на самом деле символы простые. Почему фараон, когда Иосиф объясняет, он говорит, вот же. Вот. И ну в еврейских книгах значит, в Медроши, там есть такие объяснения, что они пытались толковать, но там среди толкований было такое, что вот у фараона родятся семь дочерей, но они умрут. Но ему это не понравилось. Ну, семь дочерей, а тут еще семь худых коров. Где это? что родятся другие семь дочерей, которые истребят этих значит, дочерей фараона. Нет, вроде не подходит, не, не похоже. Но это иудейские такие толкования, которые не подтверждаются другими источниками. Вот. И далее мы читаем, тут виночерпий, значит, у него эта потеря памяти значит, исчезает, восстанавливается память. И он говорит, «Грехи мои вспоминаю я ныне». Я посмотрел, толкователи все говорят, «Грех мой вспоминаю я ныне». И посмотрел и в греческом, и в еврейском текстах грех в одном числе. А грехи – это уже скорее э, в синодальном переводе как толкование. Почему? Потому что, с одной стороны, он говорит, возможно, о, своем, о, своих, о своей какой-то ошибке, которая привела к гневу фараона, и он был заточен в темницу. И потом ему был сон, Иосиф растолковал, просил его вспомнить, а он забыл. Это тоже грех, как, как бы, да? То есть ты не отблагодарил человека, который тебе вот он все-таки другого-то казнили. Вот, а этот вот он тебе хорошо растолковал. А в древности всегда гонец, он отвечал за свои эти. Вот, бывало, что гонец, плохой, приносящий плохую вещь, бывало, что его казнили. А хорошего поощряли Так что вот, вот такая ситуация И э, он говорит Грех мой вспоминаю я ныне э, И описывает дальше что, э, Как это было Что фараон прогневался На, его, на него ехали Бадара, и хлебодара э, И там был Значит нам Снились сны особенного значения И вот молодой еврей Раб начальника телохранителей Объяснил и так и случилось как он растолковал опять же в еврейских книгах говорится что молодой еврей раб это вот, что якобы виночерпие хочет вот, унизить его хочет, не хочет чтобы он прославился вот отец Олег Стиннеев эту версию озвучивает но я думаю что не стоит нам не стоит нам идти на поводу вот таких еврейских толкований, потому что они часто очень изощренные какие-то. И вот из текста не видно, чтобы он хотел его унизить. Он говорит по факту. Он раб, молодой еврей. Ну, тут, как говорится, какое тут унижение. Поэтому, если бы он хотел унизить его или хотел ему зла, он бы вообще бы не, вспомнил не вспомнил Или вспомнил, да, то есть не вспомнил перед фараоном то есть вот это толкование сомнительно и так мы до 14 до да? угу. дочитали и тут фараон незамедлительно о котором можно понять да что он смущен он находится в недоумении никто ему из близких не может из его специалистов жрецов мудрецов волхвов которые уж казалось бы ведь это не просто мудрецы, они же еще колдуны, понимаете, они могут некую реальность создавать даже. Когда Моисей будет свои чудеса творить, они же повторят все. Вот первые чудеса будут повторены. Превратят воду в кровь, посохи превратятся в змей, рука в проказу. И до третьей, по-моему, казни, то есть, они будут повторять там жабы. Что-то еще, ну, конечно, странно, как и так неприятно, жабы в домах, они еще увеличивают. Если бы они чудесами своими устранили жаб, да. А третья, четвертая, по-моему, касть там, мошки, э, мошки, вот мошек они уже не, не смогли не сделать. Вот почему-то на мошек у них не хватило. Это как левша у нас блоху подковал, да, больше никто не смог. Так вот, Моисей мошек навел на здесь Египет, а эти жрецы не смогли. То есть, вот, но все равно способности. Понимаете, какие-то были у них эти магические такие. И фараон был, видимо, уверен, что они... А тут они бессильны. И куда ему обратиться? Он, конечно, в тревоге. Уже явно тут просматривается такая тревога фараона. И тут какой-то вот там еврей, молодой... Но он расшифровал, растолковал. Все так случилось. Он моментально тут же посылает, значит, за Иосифом. И тому э, стригут, э, переменяют одежду. Ну, не говорится, что помыли, может, там давали, конечно, мыться в темнице. Хотя не факт. Вот. Ну, может, это умалчивается. Он отстригся и переменил одежду. ну, мы ему дали возможность там, может быть, и скорее всего, конечно, помогли. Э, по египетским законам длинные волосы и борода это был значит знак траура только когда в плаче по там по близким по каким-то событиям отращивали бороды и в этом виде нельзя было представить к фараону то есть надо было обязательно а ну можно было бриться или коротенькие бороды стригли короткие волосы короткие бороды это вот то есть меня бы к фараону не пустили ну, а абсолютно... надежды, специальные одевали, чтобы право, право, возможно, право. потому что но. Э, э, не, но ну, в любом случае ему дали просто приличные одежды. Он там был там в лохмотьях, наверное, как, ну, не в каких-то бедных одеждах дали приличные, э, возможно, специальные были одежды, потому что вот помните евангельская вот эта притча о званных на брак, когда да. царь посылает одежды, да, и один входит не в брачные одежды то есть, это была такая традиция древних царей, когда они, это как вот у нас сейчас пригласительные, да, а они э, одежду посылали, чтобы на, на перу были все в похожих, красивых одеждах. Сейчас вот, по-моему, говорили мне сейчас это как-то модно, какие-то вечеринки да, устраивает, там богема какая-то, они договариваются. Вот в таком цвете. Ну, сейчас вообще моды, да, в этом году модный такой цвет. Вот они, чтобы похожие были, чтобы как-то все это красиво. И вот цари тоже посылали одежду, и здесь, может быть, в этом плане дали специальную одежду для посещения царя. Ну и давайте дальше почитаем.